Всем привет, с вами Зайцев Алексей. Сегодня раздел «Вредные советы». Хочу дать вам еще чуть-чуть гадости. Поехали. Если вы разговариваете с человеком, и он вам отказывает, или он вам не отказывает, постарайтесь сделать так, просто так, чтобы он, даже получив отказ, через пять минут вы перевели разговор на эту же тему. Потому что зачем разговаривать о чем-то другом? Если вам отказали, доработайте кандидата. Кандидат должен быть обработан. Он должен понимать, что у вас нет абсолютно никакой другой темы в голове, кроме того, чтобы ему что-то впендюрить.